Витаю вас, Курбат Катерина, Агрогородок в Берденче, район, Тродинская область, Берденский дитячий сад, середняя школа, 8 класс, Янка Купала, Спадчина. От прадедов с покон веков мне засталась я спадчина, Помишь своих и чужаков я на мне лаской Объем не каски сны, весенние проталины, И лесу шелест росны. и не будете спамин На липе гусел клекотом, И той старый амша луты, Что лег для лесок И то нудная ягнят влияние зона на И крык ворониных громад На мою ковом И у белый день, и в черную ночь, Не стяж раблю охледены, Тихо отыскать не сбрыл где дождь, те трудней в не съедены. Ношу я говорю живой души, Як вечный светошполомя, Что серотем и глуши Не светить меж вандолами, Живет дух моих семья, и снись за сны незводные Заветься ж спадшина моя, Вся вот сторонкой родная.